Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал о том, как эмигрировать в Америку и как живут иммигранты в Америке. И сегодня я вам хочу представить нового главного по коронавирусу в Штатах, Бабам. Вот так выглядит этот доктор и зовут ее Стелла Эмануэль. Так вот, в самом начале Трамп говорил о том, что он принимает лекарство от малярии, я пытаюсь произнести это слово правильно, оно называется хидроциклораквин, по-моему, Но ну, если я правильно его произнесла, но это не важно, он его принимает и всем советует, и что результаты там такие хорошие, и это все хорошо. На что вот все наши исследователи медицинские сказали, да мы ж 500 человек исследовали, ни черта им не помогу. Что такое 500 человек? Ребята, что такое 500 человек? То есть и с той стороны идет какой-то обман и подтасовка фактов, на что у нас недавно в Америке выступили доктора. Они себя назвали фронтлайн доктора, которые стоят на передовой, и среди них была очень интересная женщина. Вот она, Стелла Эммануэл, которая рассказывала, что вот у меня было 300 с чем-то пациентов, я им давала цинк, что нам еще давала центра Макс, и вот этот вот невыговариваемый еще один препарат от малярии, и в нет у нее ни смертей, и все у нее пошли на поправку, и не только она, ну, в общем, их там было человек 10, вот да, вы на фотографии увидите. Но Трамп то ли в тот же вечер, то ли на следующий день перепостил это видео именно там, где говорила она. И началось очередное выстебывание Трампа э, по всем <смех>, противотрамповским СМИ, по типа, CNN и всеми противотрамповскими блогерами, потому что, оказывается, эта женщина еще и является Godwarrior Princess. Что такое Godwarrior Princess? Ну, в общем, короче, она какой-то пастор в каком-то там своем приходе. И они раскопали ее проповедь, которая длилась где-то час. И то, что она там несла, <свы> повергла в шок не только тех, кто не поддерживает Трампа, но и тех, кто его поддерживает. Потому что она там рассказывала про демонскую сперму. Вообще перевести ее речь довольно сложно. Хоть я и человек, который сталкивается с большим количеством... Разных людей ежедневно на работе и слышит разные акценты, разную манеру произношения определенных слов. Но, вот вы знаете, она, по-моему, из Нигерии или из Камеруна. Ну, не помню точно. Но она говорит довольно сложно. Доказательства своих слов я вам на секунду просто поставлю. Как она говорит. Ну, так вот, вы понимаете, что, в принципе, довольно сложно понять, что она говорит, но я попыталась. Но вот эту ахинею, то, что там говорилось, э, ну, как бы структуризировать и передать вам невозможно, потому что, ну, основная мысль, люди там... Э, мечтают о всяких там актерах или известных личностях, а те потом с ними ночью занимаются сексом в своих мечтах, и от этого у женщин возникают кисты, возникают как шита это, там, миомы. Вот вот э, вишенкой на торте этой речи было о том, что она знает одну женщину, которая у нее лечилась, или просто она ее знает, которая себе представила секс с женщиной или увидела во сне секс с женщиной, у которой был мужской половой орган. Через какое-то время она этого мужчину встретила, завела с ним детей, и вот болела, болела, плохо ей было, а потом у нее открылись глаза, и она увидела, что у ее мужа вместо пениса змея. Ну, это вот когда она все осознала и открыла глаза. Ну, то есть, вы понимаете, какой-то уровень. Там какой-то астральный секс, который ведет то ли к бесплодию, то ли, опять же, к гинекологическим заболеваниям. Там какие-то сперматозоиды демонов. И все вот, вот, вот такого уровня. И... и, конечно, когда американские СМИ получили благодатную почву в виде вот этой женщины, а чтобы опровергнуть слова Трампа о том, что работает лекарство от малярии, оно действительно помогает и тому подобное. Они тут выстебывали этот просто как только могли. И вообще, вам хочу сказать, что я не считаю, что то, что она несет на этой проповеди, отменяет ее квалификацию как доктора потому что объясню почему она достаточно успешная женщина на самом деле у нее там две своих клиники было эм... Она иммигрантка, опять же, из африканской страны, которая получила здесь образование. А это не так просто на самом деле. И я вам вообще хочу сказать, что Америка достаточно религиозная страна. Чего ж вы над ней смеетесь? Вы ж тут э, на каждой улице у вас по церквушке, у вас... Каких только церквей нету. Одни чего только украинские баптисты стоят, которые, я помню, мы сюда переехали, нам рассказывали. Мы выкупили библиотеку для того, чтобы э, сделать из нее баптистскую украинскую церковь. Библиотеку. Понимаете? Ну вот как бы я не хочу обидеть никого из верующих людей. Это ваше право, если вам так легче жить. А, ну, дай бог. Но Америка это страна, которая на каждом углу кричит про Бога и про веру, которая разрешает любые э, конфессии, разрешает строить любые церкви, ну так что же вы смеетесь, вы же это все позволили, вы же дали благодатную почву для того, чтобы у вас была куча разных церквей, Куча религиозных направлений и куча всяких пасторов. Вообще, я вам хочу сказать, я когда-то смотрела блог, такая милая девушка была, молодая. Ой, говорит, сейчас я в Америке еду в летний лагерь при нашей церкви. Приезжает она в эту церковь, и там вот этот проповедник, который орет во всю лодку. Возрадуемся! Да Вообще, короче, это слушать невозможно. Сейчас крикнула, саму уши заложила, да? То есть вот это вот напор, вот это все, ну, как бы я к этому достаточно негативно отношусь, потому что когда-то в 90-е к нам все эти секты поприходили, и я знаю ни одного человека, который просто э, закопал свою судьбу, э, потому что в эти секты вступил, да, и уже выйти оттуда не смог. Но я же про это и говорю, если вы все такие тут, верующие, если вы там... Наука у вас на втором месте, я так понимаю, потому что вера в Бога здесь культивируется. Ну тогда что вы смеетесь? У каждого своя вера, у кого-то там сперматозоиды от демонов и астральный секс, а у кого-то там что-то там другое. Ребята, я не знаю, на каком основании Трамп выбирает людей, которых он поддерживает, и к чему мнению он прислушивается в итоге, потому что, ну вот, из выступления этих там. 15 докторов или, там, или 10. Я не думаю, что каждый из них рассказывает про сперматозоиды от демонов, да, и змею вместо пениса у мужа. Я думаю, что там были и другие люди, которые не были замечены вот в этих вот проповедях о демонах и астральном сексе. Но почему-то Трамп поддержал именно ее. У меня было несколько мыслей на эту тему. Я думала, ну, во-первых, потому что, может, он просто не знал, что она там... Принцесса-воительница от Господа, да, ну просто не знал предыдущие ее высказывания публичные. Во-вторых, я думала, может быть, он ну, вообще просто тоже как бы э, своеобразный, скажем так, человек не очень сильно образованный и как бы. Ну, иногда то, что он говорит, наводит на эту мысль, но он, по-моему, наш филадельфийский университет, или пенсильванский закончил, как он там правильно называется, University of Pennsylvania, а он входит в Лигу Плеща, и у него прекрасные рейтинги, я не думаю, что выпускает дураков. Но потом... Я поняла. Ребята, мне все это кажется, чтобы привлечь на свою сторону еще больше сторонников. В том плане, что посмотрите, я мог взять любого из вот этих белых докторов, которые не кричат про астральный секс, а, а выбрал вот эту женщину, что я вот на самом деле поддерживаю мигрантов, которые там... В сферах у нас различных работают. Я поддерживаю черных, потому что она черная. Я поддерживаю ее. Или потому что она достаточно эмоционально выступала. Потому что если ты читаешь проповеди, ты, у тебя уже поставленный голос, ты эмоционально это говоришь, ты берешь на какие-то голосовые интонации, ты обладаешь даром убеждения для определенной аудитории. И кажется, во всяком случае, со стороны, что ты делаешь это искренне. И, ребята, скажите, что вы думаете по этому поводу? Можно ли вообще опираться на мнение человека, который рассказывает всю эту чушь про демонов, э, сперматозоиды демонские, э, астральный секс и так далее? Можно ли воспринимать этого, слова этого человека как эксперта по коронавирусу? И может, имеет ли право Трамп, как президент этой страны опираться на ее мнение в принятии определенных решений по борьбе с этой эпидемией. Я была рада вас всех видеть. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.